Привет, ты на канале Science TV, и если ты хочешь узнать, как мозг передает телу своей команды, то ты зашел по адресу. В этом видео ты узнаешь, как мозг передает телу своей команды, и, конечно же, парочку интересных фактов. Мозг способен в считанные секунды принимать сигналы, поступающие из различных органов тела, обрабатывать их и посылать этим органам команды выполнить то или иное действие. Различные участки мозга ответственны за различные функции тела. Медула – это верхний участок спинного мозга, контролирующий нервы, связанные со многими мышцами и железами внутренней секреции. Это очень важный центр, ответственный за сокращение сердца, перегоняющего кровь, работу легких, перерабатывающий воздух, которым мы дышим, и за работу желудка, переваривающего нашу пищу. Можечок контролирует движение тела и его координацию. Большие полушарии головного мозга ответственны за мыслительные процессы, усвоение нового, воспоминания уже известного, осознание явлений и запринятие решений. Это также центр зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. И именно здесь находится зона чувств. Ученые до сих пор не могут ответить на многие вопросы о работе мозга. Но они установили, что сигналы, которые поступают в головной мозг и идут из него, представляют собой слабые электрические разряды. Нервы состоят из нервных клеток. Каждая из них состоит из тела и нитивидных отростков, выходящих из него. Сигналы идут от клетки к клетке именно по этим отросткам. Миллиарды нервных клеток образуют в человеке обширную сеть, связанную со спинным мозгом. Нервные волокна встречаются на своем пути к спинному мозгу и переплетаются в пучки. Толстый кучок такого рода ведет через позвоночник к головному мозгу. Часть этих нервов передает сообщение от органов чувств к мозгу, другая часть передает команды головного мозга мышцам и железам внутренней секреции. Мозг сортирует поступающие в него сигналы и, сделав соответствующие заключения, отправляет сигналы в нужном направлении. И теперь вы знаете, как мозг передает телу свои команды. И если это видео оказалось вам полезным, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик для того, чтобы в дальнейшем не пропустить новые и полезные видео. А вот еще пару интересных видео на моем канале. Приятного вам просмотра!